Привет на нашем канале. В этом выпуске будем обсуждать продажу автомобиля вместе с договором гражданской ответственности. Обычно возникает очень много вопросов при продаже автомобиля. Вот э, если старый владелец продал автомобиль, то действует ли его договор э, страхования гражданской ответственности э, на нового собственника и тех водителей, которые будут в дальнейшем управлять автомобилем. В соответствии с законом договор не прекращает свое действие, переоформлять его не нужно и автоматически он будет действовать. Единственная проблема, которая может возникнуть, на автомобиле поменяется госномер. И если полиция будет проверять по централизованной базе данных, то естественно по новому номеру автомобиля информацию о заключенном договоре страхования не выдаст но документ есть на руках и это подтверждает факт страхования поэтому переживать не надо не хотите проблем с полицией проще всего взять выписку из закона или сфотографировать конкретно статью если не хотите спорить с полицией то проще всего взять с собой распечатку конкретной статьи закона мы ее указываем и показать ее полицейскому который задает вопросы по поводу договора страхования либо же предложить ему осуществить проверку по централизованной базе данных не по номеру автомобиля а по номеру полиса соответственно по номеру полиса выдаст автомобиль с другим номером со старым и при этом там будет указан основной идентификатор вин если его правильно внесли в страховой компании, то все вопросы должны сняться, поскольку он будет совпадать. Если вы хотите застраховать свою ответственность другой страховой компании, нужно разобраться в ситуации, был ли предыдущий договор у собственника, поскольку в связи с этим многие попадают в неудобную ситуацию. При покупке и продаже автомобиля никто этот вопрос вообще не поднимает. Договор остается у старого собственника на руках, а новый собственник даже не задумывается об этом вопросе. До момента, пока не происходит ДТП. Он приходит со своим новым договором страхования он уведомляет свою страховую компанию о дорожно-транспортном происшествии, например, о том, что он виновник. А ему говорят, что страховая компания не будет производить выплату по этому договору, поскольку э, до этого момента был заключен еще один. И это очень важный момент, который создает массу проблем для автовладельцев. Чтобы избежать проблем, нужно действовать следующим образом. Во-первых, если вы четко понимаете, что у предыдущего э, владельца договор страхования был, желательно взять его э, как минимум копию, а то и оригинал. Э, в принципе, в идеале его нужно расторгать перед тем, как заключать новый. Если нет возможности, желания, нет понимания со страховой компанией, вы заключаете новый договор страхования, настаиваете на том, что э, ваш новый страховщик был уведомлен о том, что э, на автомобиль заключен еще один договор страхования гражданской ответственности. Проще всего решить этот вопрос через внесение соответствующей записи в раздел примечания в договоре страхования гражданской ответственности. В дальнейшем э, ваша новая страховая компания не сможет э, говорить о том, что ее не уведомили о предыдущем договоре страхования на момент заключения, соответственно, э, это снимет все проблемы и все вопросы, которые могут возникнуть по поводу отказа в выплате возмещения. Если уже такая ситуация произошла, что вы пришли в страховую компанию и вам говорят, что так там же был э, предыдущий договор страхования в связи с этим мы не будем выплачивать как выходить из сложившейся ситуации первое самое простое если автомобиль еще не отремонтирован то проще всего пойти по пути наименьшего сопротивления это обращаться во вторую страховую компанию повторно его показывать потерять какие-то сроки и э, решать вопрос о возмещении именно там если автомобиль уже отремонтирован, то ситуация выглядит сложнее. Скорее всего, что вопрос придется решать в судебном порядке. То есть необходимо истребовать документы в той компании, которая осматривала автомобиль. И в дальнейшем на основании этих документов э, готовить свои требования ко второму страховщику. Если второй страховщик в добровольном порядке отказывается возмещать, то... Э, необходимо подавать исковое заявление в суд. Основным аргументом по таким отказам является то, что второй страховщик не осмотрел автомобиль. На сегодняшний день суды э, ну, исходят из того, что если другой страховщик автомобиль все же осматривал, то э, клиент выполнил свои обязанности надлежащим образом. Поэтому э, имеет смысл бороться до конца в таких ситуациях за возмещение и забирать свои деньги. Подписывайтесь на наш канал в ютубе, подписывайтесь на страницу в фейсбуке, все видео с ютуба мы также выкладываем в фейсбуке, задавайте вопросы, комментируйте, всегда приятно общаться, ждем вас у нас на канале.